Приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 23 мая 2022 года Сегодня мы традиционно с вами посмотрим на рынок, разберем индексные и фундаментальные показатели А также посмотрим некоторые интересные новости и в прицеле моего внимания сегодня альткоины из списка моего watch листа Мы сегодня с вами посмотрим и кэш, Avi и квантум Поэтому если вы еще не подписаны на данный канал, то обязательно подпишитесь, поставьте лайки, оставляйте комментарии, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также рекомендую подписаться на телеграм-канал и телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А также на главной страничке YouTube канала с правой стороны есть ссылочка на страничку Trading View. также рекомендую подписаться на нее, поскольку здесь выходят обзоры по главной криптовалюте в видеоформате, а также по отдельным альткоинам. Ну а мы с вами давайте начнем.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 А рынок в целом у нас сейчас отскакивает. Тепловая карта криптовалют показывает зеленую зону. Индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. С точки зрения ликвидации за последние 24 часа ликвидировано почти 56 тысяч трейдеров на общую сумму 120 миллионов долларов. Ну и конечно потери несут сейчас шортовые позиции. Также в соотношении коротких и длинных позиций за последние 24 часа. У нас доминируют лонговые позиции, однако доминация несущественная, 50,41%. И давайте посмотрим то, что касается основной доминации. У нас по-прежнему находится отметка 18 по индикатору, и мы сейчас в биткоин сезоне. Давайте сразу же на график доминации посмотрим, изменилось ли что-нибудь за это время. Посмотрим, изменилось ли что-нибудь за это время. Доминация по-прежнему находится в пределах э, глобального FIBA 45.20. Мы его не пробили, сейчас корректируемся. Однако коррекция может быть незначительно. Активный красный денежный поток у нас на дневном таймфрейме завершился. И намек на переход в зеленую зону продолжается. Как я уже говорил в последнем обзоре, если это произойдет по тому же принципу, что и в прошлый раз... RSI будет находиться в верхних значениях и волна моментом еще какое-то время подвигается. Но у нас сейчас на графике мы видим свечу неопределенности. Нарисовали волчка и вполне себе вероятно, что это означает некий разворот и коррекционное движение. Потому что секвентал подрисовал девятку, мы завершили цикл и намекаем на то, что после некоего бокового флета нам потребуется ретест. Поэтому мы можем прямо сейчас уйти на этот ретест, прежде чем попробовать дальше развить активный зеленый денежный поток. Собственно говоря, на индикаторе необходимо следить в первую очередь сейчас за Money Flow. Но что касается непосредственно доминации, да и в целом это основной осциллятор, который необходимо учитывать при оценке рынка исходя из Market B, VMC Market Cypher B в данном случае. Давайте посмотрим сегодня еще и на фундаментальные показатели. Сегодня я хотел посмотреть на карту 200 недельной. Кривой, давайте посмотрим на нее. По-прежнему карта двигается у нас в синих значениях, говоря о нам о том, что мы в перепроданности, однако экстремальной зоны перепроданности нет. Как правило, экстремальная зона перепроданности появляется на 200 недельной простой средней скользящей. Она у нас рисует то, что здесь мы должны быть на отметке 22 примерно тысяч примерно долларов и должны отрисовать с учетом тепловой характеристики данного индикатора фиолетовую зону. Поэтому вариант того, что мы все-таки двинемся в нижние значения, он по-прежнему присутствует. Ну и давайте посмотрим новости, чтобы еще раз посмотреть, насколько такой вариант развития событий может быть, исходя из того, что происходит сейчас на рынке. Большинство индикаторов фундаментальных мы смотрели в прошлых обзорах, поэтому сейчас быстро пробежимся по одной интересной новости. Суд в России признал криптовалюту платежным средством, о чем идет речь. Было судебное заседание в отношении вымогателей, которые у потерпевшего вымогали 5 миллионов рублей, получили, а также 50 5 миллионов рублей в цифровых активах поначалу первые две инстанции суда указали что это не является скажем так наличными средствами и поэтому не стали их изымать суд третьей инстанции все вернул на новое рассмотрение и в конечном итоге суд петроградского района вынес приговор включив в него эти самые 55 миллионов рублей в криптовалюте то есть на самом деле сроки для фигурантов фигурантов в, в этой части не поменялись но некий прецедент именно на уровне санкт-петербурга произошел это не стоит отмечать как прецедентно во всем российском правовом поле, поскольку у нас непрецедентное право. Но, однако, уже маленькие такие звоночки присутствуют. Если есть какие-то потери вот в рамках каких-то уголовно-правовых событий, в части криптовалютных каких-то активов, то они могут быть признаны как инструментом платежа в рамках конкретного судебного процесса, поскольку на сегодняшний день у нас конкретного регулирования также на рынке еще нет. Но все находится в активной фазе. Ну и давайте посмотрим, что у нас сегодня с главной криптовалютой, с биткоином. Начнем с индекса доллара. Он у нас снижается. Предположения такие у нас с вами были. Не дошли до 106. Предположение, что мы уйдем на коррекцию были, было видно, но мы уже достаточно серьезно ушли на эту самую коррекцию, и я думаю, что волну мы видно на индикаторе, будем еще отрисовывать вниз. Вопрос, насколько она будет глубокой, но начался залом, я вижу, начало гребня, поэтому вполне себе вероятный сценарий, что мы еще какое-то время здесь порисуем что-то вроде маленького, может быть триггера, но в любом случае волна должна здесь как-то сформироваться. Цена средневзвешенным объемом, желтая волна индикатора Cypher B, она у нас находится внизу, пока не намекает на... На пересечение центральных значений. Классический RSI находится в нейтральных значениях тоже, но ну, а стахастик, как я и сказал, находится в глубочайшей перепроданности, поэтому я думаю, что секвентал должен завершить некий цикл, который длится... 5 до 9, в какой момент пока сказать трудно здесь например до 6 здесь был до 7 они а в некоторых случаях может быть и до 3 сейчас у нас 5 но я думаю что еще одну свечку где-то в средних может быть намекающих на нисходящую динамику рисовать будем на дневном таймфрейме все будет зависеть от того как мы закончим этот торговый период и как закроемся соответственно выше предыдущего значения или ниже ну поддержка у нас выступает 50 экспоненциальная средне скользящая динамичная поддержка 101 с половиной но и более мощная поддержка находится на уровне 100 небольшим. Поэтому куда-то в эту зону скорректироваться можем, после чего, если манифло останется в зеленой зоне, то мы продолжим попытку отправиться к 106. Давайте посмотрим, что у нас происходит сейчас с биткоином. Посмотрим сначала на старших часах. Вернее, я, наверное, бы сразу посмотрел на младшие часы. Очень интересная ситуация на 6 часах. Мы предполагали о том, что 6-часовой таймфрейм может оказаться, по сути, перевернутым. Вымпелом, да, медвежьим знаком И мы отправимся куда-нибудь по его флагштоку вниз Однако сейчас я совсем забыл про это И во вчерашнем стриме на канале GeoFind Кто еще не смотрел, обязательно посмотрите Информация об этом стриме есть в Телеграме А также в сообществе на YouTube-канале Я предполагал, что мы можем отправиться вот в эту зону И очень четко и по глобальному таймфрейму дневному И по локальному мы уходили куда-то вот сюда 19:18. Но здесь должен изменяться при таких построениях Вот эта прямая линия она должна изменяться в размерах. Сейчас эта функция почему-то не работает на TradingView, поэтому это тоже нужно учитывать. Мы могли опуститься даже ниже, если бы это бы работало. Но по крайней мере, риск ухода в зону 20, он сохраняется. Это к вопросу о том, что нам и индикатор вот здесь говорит о том, что такой риск тоже сохраняется. Ну и возвращаясь обратно на 6 часов, посмотрите, сейчас немножко ситуация меняется. Вроде бы активный красный денежный поток продолжался какое-то время, но начал резко меняться, начал загибаться. Волны моментума рисуют у нас триггеры. В принципе, RSI стахастически находится уже в перегретости, но он может еще какое-то время двигаться и волна моментума продолжит отрисовываться. Сейчас будет зависеть от того, вчера мы на стриме об этом тоже говорили, как мы пройдем в локальном масштабе сейчас 50-ую экспоненциальную среднюю скользящую. Это оранжевый мувинг у меня на графике. Мы сейчас в него и уперлись. Свечки Хайконеша на 6 часах рисуют активный, активный рост, локальный. Ну и верхняя граница вот этой треугольной формации. И здесь же как раз таки консолидация 50 й экспоненциальной средней скользящей на 6 часах, обращаю ваше внимание. Это короткие трейды. Соответственно, будет зависеть вся сейчас от того, как мы здесь пройдем и закроем сейчас в 15.00 эту свечку. Если прошибаем, то у нас следующим уровнем выступает 31.500. Понятно, об этом уровне тоже говорили. Дальше 32.500 и консолидация 100 экспоненциальной средней скользящей. Дальше проход этого динамичного сопротивления и также трендовый пунктирный восходящий будет означать направление цены и попытку прорыва зоны 34.5-35.700. Здесь же сотый, вернее экспоненциальной экспоненциальный средней скользящей, здесь же тоже пунктирная, восходящая, трендовая консолидируется в этой зоне как раз. Если же нет, продолжаем отработку перевернутого вымпела, то отправляемся вниз, поддержка ближайшая выступает пунктирная паутина, это где-то на уровне 28,5, вот в этой зоне, об этом уровне уже все знают, мы сейчас будем консолидироваться на его поддержке. Но если проваливаем его, отправляемся в зону 26,5-25500, вот сюда. Это следующая зона поддержки, и здесь же тоже пунктирная паутина, она проходит как раз таки вот по этой зоне. Я сменил их, сделал одним цветом, так удобнее смотреть на графике, но сложнее обозначать их с точки зрения уровней консолидации цены. Ну, если мы посмотрим на 2 часа, то намек ухода в зеленую зону все еще пока есть. Причем, смотрите, какой активный Предыдущие таймфреймы Говорят, что мы все-таки будем пытаться прорваться выше. Ну, по крайней мере, пытаемся. Сейчас свеча Хейкенэши на двух часах пытается закрыться выше предыдущего периода. Это означает, что мы будем пытаться куда-то вот сюда прирастать. Поэтому в зону 31500 вариант ухода у нас ну, скажем так, намек на это и есть. Нам главное пойти. пройти сейчас 3500. Сопротивлением выступает именно эта отметочка. Ну и давайте посмотрим на дневном таймфрейме. У нас по сути тоже очень хорошо сейчас видно. На дневке у нас отрисовывается большая толстая свеча Хайкенеши, перекрывающая предшествующий период. Идет отскок. Это связано с тем, что у нас хорошо отскочил высокотехнологичный сектор NASDAQ. По нему идут хорошие откупы. Сейчас он немножко корректируется, но откупы были хорошие. Поэтому это все влияет в том числе и, конечно, на сейчас основную главную криптовалюту. Посмотрим, как будет развиваться эта тенденция, но намек на то, что хорошая свечка – это хорошо, это говорит нам о том, что мы можем еще продолжать какое-то время прирост, хочу посмотреть объемы объемы у нас небольшие, но и собственно консолидация сейчас главная происходит вот в этих объемах ну мы уже с вами это и так понимаем, 30 3500 вот это для нас сейчас является существенным и пунктирные вот, паутины, причем а, пунктирные паутины строились по дневному таймфрейму, поэтому они более точные зоны консолидации показывают именно на дневном таймфрейме, мы сейчас как раз консолидируемся на пунктирной восходящей паутины. Прорыв ее у нас ну да, отправит 31500, следующее. Но обратите внимание, здесь и нижняя граница сетки MyRibbon, мы говорили с вами уже неоднократно о том, что мы чем дальше уходим от сетки, тем быстрее к ней, к ней возвращаемся. И пока сетка смотрит вниз, мы возвращаемся к ней вот в таком вот формате. Вчера на стриме это тоже говорил. А если сетка уходит в горизонтальное положение, то мы будем пытаться вырваться за нее и сломать вот вот эту вот историю, так же как вот здесь. Ну, тогда уходы здесь, в обратную сторону, будут также толкать цену обратно к ней вниз. Очень хороший показатель для того, чтобы в глобальном масштабе в таком крепком среднем, среднесрочном свинге отслеживать движение цены. Ну и давайте к альткоинам. Сегодня начнем сразу с e-cash. Мы смотрели с вами этот актив 1 апреля. и Посмотрите, как четко можете предыдущий видеообзор как раз того периода посмотреть. Мы видели перегретость по нему и предполагали, что мы еще можем попытаться потянуться куда-то вверх, но нам потребуется коррекция с большей долей вероятности, эта коррекция, естественно она будет в нисходящей динамике, и мы пройдем либо тестировать предыдущую вот эту вот верхнюю границу треугольной формации падающего клина, либо может уйдем даже ниже. Так и произошло, то есть мы двинулись чуть-чуть наверх, пощупали уровень глобального FIBA, обозначим его как 3015, я вот так буду называть, потому что много всяких значений после этого идет цифровых, буду называть Коротко с 3.0, 4.0, 0 и ближайшие две цифры, после чего ушли в консолидацию. Сейчас прошу прощения ушли в нисходящую динамику. Сейчас мы пытаемся из нее выползти под общие рыночные тенденции, но пока выглядим достаточно слабо. Аросай перегретости, активный красный денежный поток и пока все смотрит вниз. Поэтому сейчас отскок, я почему говорю, необходимо наблюдать за биткоином и за экспоненциальными средними скользящими глобальными уровнями. То есть мы будем пытаться расти, но по биткоину это может быть гораздо эффективнее, чем по альтам. С учетом того, что доминация биткоина сейчас порядка 45% все-таки держится. Поэтому здесь наблюдение сейчас за активом, вход в лонговую позицию, я бы сейчас воздержался даже на коротких трейдах, пока не вижу силы этой динамики. Мне не нравится, что у нас все волны моментума смотрят пока в нижнюю сторону и, собственно, они смотрят вместе с графиком туда же. То есть нет, нет никакой дивергенции, поэтому... Я бы пока воздержался. На коротких трейдах на 6 часах, если посмотреть, у него такая же картина, как у биткоина, но хуже. То есть похожая картина, но хуже. Почему? Потому что сейчас в момент рассмотрения данной монеты... Мы сейчас очень трудно пытаемся закрыться выше предыдущей 6-часовой свечи. И у нас фитиль максимальных значений было как раз-таки в предыдущий период, то есть с 7 утра на плюс 6 часов да, до 13.00. И сейчас следующая свеча у нас будет закрываться плюс 6 часов. Будет понятно, как мы отреагируем. Прорвем ли мы в верхнюю границу сейчас консолидации. Это где-то 4.054. И поддержка у нас выступает динамичная 50 экспоненциальная среднескользящая на 6 часах. Если не пройдем, развернемся, уйдем на следующую поддержку. 4,045. Но так же как и в биткоине, помимо перевернутого вымпела, у нас восходящая треугольная формация. В большей степени вероятность того, что такая восходящая треугольная формация может прорываться вверх. Посмотрим, что возьмет вверх в этом противостоянии графических паттернов. до один процент то, что это отработает, соответственно перевернутый вымпел, и такой же процент я даю на то, что отработает, соответственно восходящая треугольная формация. А в следующем у нас будет. Активом, который мы хотим рассмотреть, тоже смотрели его 1 апреля. То же самое сказал я и тогда, о том, что нам потребуется коррекционное снижение. Не пробились через глобальное FIBA 270, ушли на коррекцию, протестировали верхнюю границу предыдущей треугольной формации. Давайте на дневке так будет нагляднее видно. Протестировали и провалились ниже. Сломали пунктирную нисходящую паутину вот эту зеленую. И сейчас она выступает у нас с сопротивлением на уровне где-то примерно 105. Также следующим сопротивлением выстоит у нас уровень 119,5. Дальше у нас сопротивлением будет 137. Дальше у нас глобальная FIBA 162. В общем сопротивление у нас много. А вот что касается поддержки, то глобальная FIBA 25. Самое, которое видно сейчас. Прям совсем-совсем. Давайте посмотрим локальные сейчас на 6 часах. Глянем, что происходит. На 6 часах их, конечно, гораздо больше. Поддержка у нас выступит. Сейчас пока выступает сетка EMA Ribbon на индикаторе VMC Cypher A. Видно белое засветление. Она же у нас и сеточка, которая удерживает 6 часов. Вот, видим, удержание происходит. Дальше у нас пойдет с поддержкой 88,5. И, соответственно, где-то зона примерно 82. И следующий уйдем уже в район 70-71. Если вдруг провалимся ниже, тоже похоже на отработку треугольной формации. Но здесь даже не треугольная формация, а здесь восходящий канал. вот. Вот, вот он говорит о том, что такая формация может пробиться сейчас вниз, то есть после какого-то теста но через какое время вопрос, потому что на 6 часах тоже намекаем на выход в зеленую зону денежного потока, дайте гляну 2 часа в активной зеленой фазе, но наверху в перегретости, поэтому можем попытаться через зеленую и не прорваться рынок достаточно слаб и все-таки смотрит сейчас на фонду, кстати очень интересно, по некоторым активам смотришь по пальтам, вроде кажется, что они идут вверх, смотришь на другие и видишь, что формация рисует совсем другую историю, но соответственно мы понимаем, что альткоины ходят все стадом в одну или в другую сторону, но в зависимости от капитализации и внутреннего фундаментала материнских компаний, которые стоят за этим проектом, они идут либо в большую, либо в меньшую сторону. Ну и в зависимости, конечно, от того, как, насколько сейчас проявляется чисто маркетинговый интерес к активу, помимо вложения институциональных инвесторов и их капитализации, как я уже сказал. Давайте посмотрим Квантум. Тоже похожая история на 6 часах. Та же самая картина, но активные хейк и нэши, мне нравится, что они полноценные здесь и выглядят лучше, чем предыдущие. Но понятно, что предыдущий будет двигаться вместе со всеми остальными. Здесь тоже восходящий треугольник. Опять таки ожидание того, что возьмет вверх а на коротких свингах сейчас это история с перевернутой вот этой вот формацией, да, флага или это можно назвать вымпелом, либо сейчас возьмет восходящая треугольная формация. Пока все намеки на то, что восходящая треугольная формация возьмет. поддержка сейчас выступает 50 экспоненциальная средняя скользящая на уровне 4.18 примерно. Сопротивлением выступает динамичная 100 экспоненциальная средняя скользящая на 6 часах уровень 4.69-4.70. Ну и верхняя граница вот этой треугольной формации, она тоже выступает неким таким. Сдерживающим фактором секвитал рисует восьмерку. Скоро будем завершать восходящую динамику. Опять здесь тоже будет все зависеть от зеленого денежного потока, уйдем в него или нет. Два часа намекает на то, что уйдем. Вопрос через коррекционное снижение или нет. Но хорошая на 6 часах полноценная толстая свечка хейк говорит о том, что короткий трейд в принципе можно было на откате бы здесь взять где-то вот в, в этой дистанции, как сейчас, там 4.40 до... 4.65, 4.68, где-то примерно вот здесь. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. Ставьте лайки, дизлайки. Если не понравилось, пишите комментарии, что вы хотели еще увидеть. Обязательно поддерживайте канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подпишитесь на телеграм-канал, телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео, а также на страничку View. Здесь тоже, как я уже сказал, выходят обзоры в видеоформате по рынку криптовалют. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate. И до новых встреч.